Друзья, всем привет! Как многие знают, я в последнем бою сломал руку, поэтому сегодня у меня первая тренировка. Много было просьб в Инстаграме, много было просьб рассказать о себе немного. То есть я же много беру интервью у ребят, у бойцов Махача, и немножечко могу рассказать о себе. Я сам житель города Чугуева, родился и вырос там. В 13 лет начал заниматься боксом. Вырос я в обычной простой семье, немножко даже неблагополучной. Занятием спорта для меня было, как достичь чего-то в жизни, добиться поставленных целей и так далее. В детстве у меня была видеокассета с лучшими боями Майка Тайсона и лучшие бои Игоря Вовчанчина, нашего земляка с Харькова. И было большое желание заниматься спортом. Я ходил к друзьям, потому что как не было дома ни видеомагнитофона, ни телевизора нормального. Я ходил к друзьям, смотрел постоянно эти бои. Смотрел бои Тайсона, смотрел бои Игоря Вовчанчина. Это были мои кумиры с детства. И я захотел заниматься боксом. И в возрасте 13 лет я первый раз пришел на тренировки. Позанимался одну тренировку. Тренировки были платные, стоили 15 гривен в месяц. Но я пришел домой, говорю, так и так, там, я хочу заниматься боксом, там тренировки 15 гривен в месяц, типа, стоят. А так как денег не было в семье, меня отец говорит, типа, иди он, играй в футбол, в баскетбол, какой там с тебя боксер. Тем более, я был очень маленький, я в 13 лет весил э, там, 32 или 33 килограмма, я уже не помню, но был очень маленький. И он, типа, говорит, типа, или 35, не помню, ну, короче, до 40 килограмм это максимум. И он мне, типа, говорит, какой там с тебя боксер, типа, иди занимайся этим. Ну и так получилось, что я и опять, ну, перестал заниматься боксом. Прошло где-то, может, полгода, и друг у меня, Царство Небесное, покойный, командир экипажа Ан-26, который разбился по Чугуевым, он меня потянул, говорит, Витя, пойдем на бокс, типа, говорит, а там платные тренировки, у меня нет денег, типа, он говорит, я там если что за тебя там заплачу там давай начинать тренироваться типа такое. И вот он поспособствовал для того чтобы я занялся боксом я опять пришел э, потренился одну вторую тренировку и тренер типа говорит на соревнования я говорю да ну типа да наверное поеду типа классно пришел домой говорю типа на там 12 гривен на дорогу на покушать ехать на соревнования так как помню сейчас в хорошего был проходил турнир там в честь казаков и опять получилось так, что денег не было и я, короче, не поехал на соревнования, опять не пошел на тренировки. Но уже с третьего раза я пришел, я просто объяснил ситуацию, что нету денег, я хочу заниматься, хочу тренироваться, хочу выступать и так далее. И мне сказали типа: давай 10 гривен платите типа, по месяц, 10 сможешь или ну буду стараться. Потом поддержал меня раунд на лапах. Короче, говорит, давай 5 гривен и занимайся. Типа, у тебя есть потенциал, все будет хорошо. После чего мы поехали на другие соревнования. Там ребята за меня скинулись, помогли. И поехали. Я сразу же выиграл первый бой. И он мне говорит, все, занимаешься бесплатно. И вот так вот началась моя боксерская, любительская карьера. В 15 лет я выполнил на Спартакеаде кандидата мастера спорта. В 17 лет я готовился на чемпионат мира по боксу. Он должен был проходить в 2007 году в Баку. Но по состоянию здоровья мне запретили заниматься спортом вообще. И на этом бокс у меня закончился. На этом вообще, в принципе, у меня спорт закончился аж далеко. В 2007 году запрет был по спорту из-за повышенного давления. Поставили гипертония второй степени и все. После чего у меня спорт закончился аж до 2012 года. Был алкоголь, были такие непонятные движения жизненные, какие-то зараб зарабатывания денег не сильно легальные, не сильно законные. Но это все такой был возраст, когда нужно было что-то кушать, одеваться, обуваться. Плюс у меня еще младшая сестра и особой помощи от родителей не было, поэтому... Получилось так. В 2012 году, э, в 2011 году я жил в Киеве полгода. Потом так получилось, что уехал в Узбекистан на три месяца. Когда вернулся с Узбекистана, э, в Харькове открылся клуб «Оплот» такой. Это смешанное единоборство. И у меня произошел спор со, с, моим, с моим кумом на ящик шампанского, что я подниму свои старые связи по спорту и выйду... В октагон, подерусь, короче, и еще и выиграю бой. Так и было, как бы мы поспорили, еще что-то спорили за столом. Я вышел, начал заниматься вопросом, чтобы попасть на датапод, и вышел на Артура маляйна моего друга. Вот, и он говорит, а ты меня не помнишь? Короче, мы еще с ним когда-то боксировали, но он чуть постарше, мы еще когда-то боксировали. И он как раз организовал там «Белые воротнички». Это был его проект каждую пятницу в клубе «Оплот» по ММА. И я первый бой провел с кикбоксером, с хорошим, с Александром Лилюком. Ну, реши, судейским решением я выиграл этот бой. Потом я попал в аварию на мотоцикле. У меня была травма плеча очень сильная. Я ее плохо залечил и вышел на второй бой. И проиграл э, Кимура э, с... Стасу Константинову. И после этого на 6 лет разорванное плечо было, я вообще не занимался, не выступал, не тренировался. Потом пошли вот эти политические моменты все. В 2014 году я в городе Чугуеве э, начал э, заниматься открытием своего спортивного клуба. То есть я хотел заниматься с детьми, и тренировать, как бы... Э, развивать молодежь в своем городе, с моим товарищем начали, взяли убитейший подвал и начали там потихонечку делать ремонт, оборудовать его и так далее. Вдруг уехал в Москву, я остался сам, начал сам заниматься залом. Построил и начал тренировать секцию ММА ребят в городе Чугуеве. В 2015 году у нас была общественная организация в городе Чугуев, также и мы там занимались всеми моментами для развития города, как, как, как процветающая, активная молодежь. И мне поступило предложение от моего друга, товарища Руслана Овчаренко, для того, чтобы стать депутатом в городе Чугуеве. И мы, как общественная организация, как молодежь, подали свои кандидатуры и прошли выборы. Я победил на своем избирании избирательном участке и стал депутатом. Так что с 2015 года по 2020 год я был депутатом Чугурского городского совета. Почему я об этом говорю, потому что было очень много вопросов после выхода на «Махач», меня объявили как экс-депутат, вот. так что вот я объясняю, что я был действительно депутатом, избрался от, оппози... от оппозиционного блока партия «Центр». Начиная с 2016 года мы начали в городе Чугуеве проводить турниры по ММА. Абсолютно бесплатный формат. То есть все желающие приезжали, приходили, смотрели. Наши ребята выступали, проводили хорошие поединки. То есть тем самым мы максимально развивали спорт в городе в плане ММА. Этого не было. Я первый основатель был, первый открыватель И я стал замглавы молодежи и спорта. По поэтому как бы развитие молодежи было благодаря мне в плане спорта В 2018 году на очередном турнире мы провели турнир я познакомился э, с хорошим человеком это виталий захаров мы кстати находимся в его спортивном клубе кара 3 7 он основал э, эту федерацию боксерскую и мы объединились и стали одной командой 2018 года абсолютно тренировки бесплатные по всем спортивным клубам карат но ну, в восемнадцатом году в Чугуе мы сделали филиал объединились с нашим залом и таким образом как бы начали заниматься еще больше развитием молодежи привлекать э, молодежь у которой как, как и у меня не было возможности тренироваться и тем самым давали что-то детям развиваться до 18 лет абсолютно бесплатно в девятнадцатом году я начал возвращаться обратно в спорт. Я выиграл чемпионат области по кикбоксингу. И стал вторым на Украине по кикбоксингу вака, кажется. Я не помню, какая там федерация. Их же очень много. Короче, в Харькове чемпионат Украины проходил по кику. Я стал вторым. После чего провел еще один бой по ММА. Проиграл. А, провел сначала бой по ММА, проиграл. И потом провел два боя по кику на области на Украине. После чего начал готовиться, э, у меня дядька в Москве, он дружил с Амираном, и был такой битва за хайп. Я начал готовиться на турнир, на битву за хайп, короче, получается. И ехал в Москву за месяц, чтобы там тренироваться еще, готовиться там к бою. Э, по дороге, короче, ехали в, в бусе, и водитель уснул, мы попали в ДТП, и у меня оторвало голеностоп, и получается вот эта травма меня сложила почти на полгода лежачим был со спицами и так далее потом учился ходить заново заново начинал разрабатывать ногу, тренироваться но это все было так тяжело В 2020 году я отправил заявку на топ-дог и меня одобрили хотели мне сделать бой уже но так получилось что не смог пересечь границу и не попал на топ-дог да и в принципе форма была тогда вообще ужасная но в первом году, в январе месяце, мой ученик мне говорит: Витя, так и так, появилась организация Махач. У нас голые кулаки. А, типа, я хочу, я туда отправил заявку, меня, короче, приняли. И надо ехать типа на кастинг. Я говорю, не вопрос, хорошо. А, мы с Виталием Захаровым а, дали ему денег, чтобы он ехал на поездку на кастинг. Я знаком с Филиппом Марвиным через, через дядьку. и Так получилось, что когда приехал. Я поехал я с учеником и тоже попал на кастинг, короче. И вместе с ним э, прошел кастинг. И Филипп Марвин говорит, видя, типа, тебя одобрили, говорит, так что... Говорит, можешь подраться, типа. И буквально чих... но ну, а я приехал э, на Махач. Я весил 93 килограмма. я был такой толстый кабан. В принципе, в первом бою увидели, какой у меня пузо. Да и, в принципе, там, до, до четвертого боя я, я пузатый был всегда. И получается... Короче, где-то в течение недели после кастинга мне присылают сообщения типа туда сюда у вас там на 23 января э, бой. 85 килограмм весовую. И что, я, короче, согнал почти вот эти 8-9 килограмм, приехал на первый бой и нормальный бой такой показал. С Ваня Лановенко. А, кстати, с Ваня Лановенко мы были и на кастинге вместе и познакомились с ним, и получается нам сразу же сделали бой. Бой был хороший, бой был интересный. Я там такой кабанчик прыгал с пузом. Но так получилось, что Ваня мне попал, и у меня произошел перелом челюсти. Если честно, если бы я понимал, что я буду в будущем продолжать с боями, я бы, наверное, вряд ли бы снялся. Я бы продолжал бы с поломанной челюстью. Я такой как бы без задней, без тормозов. Но так как э, я просто думал, это так, на энтузиазме выскочить, чисто проверить себя, я понял, что, в принципе, у меня получилось немножечко, просто что эта травма остановила. Я, в принципе, остановился, и здоровье важнее, тем более 30 лет было на то время. Туда-сюда, начали общаться с Андреем, с переписываться с Лимонтом, с организатором АГАЧа, и он, типа, говорит, Ты классный бой показал. Вышел выпуск, да, там очень сильно меня поддерживали люди, и я думаю, блин, надо пробовать себя еще разочек. Надо чуть-чуть согнать веса, я, в принципе, и так его вес потерял, потому что не ел, не пил, с поломы на челюстью был. Я, получается, спустился до 80 <coughs> и как раз залетаю в Гран-при. И в Гран-при у меня сразу же бой а, с Оханом. тогда его еще никто не знал. Это а, хороший пацанчик, сейчас мы с ним тоже общаемся. А, у нас была разница в весе 10 килограмм. Но так как это был гран-при, там был, была весовая 70-90, вот. И в этом бою реально смотрелось, как слон и моська. То есть я был моськой, он был слоном. Но я, в принципе, показал неплохой бой, все, что мог, выдал. Получил тоже серьезную травму, разрыв носа, перелом носа. Вот. Но дрался до последнего, не сдавался. После чего, как бы, я сразу сказал... Я говорю, я больше не хочу в таких весовых драться, надо чуть-чуть поменьше, на скидывать. И говорю, давайте до 80. И получается на 24 июля, когда был бой Беринчик-клубов во дворце спорта, у меня должен был быть бой с Казахом. Но так получилось, что Казаха прямо в самолете не пропустили на таможне и, короче, Казаху не прилетел. Буквально там за 4 дня срочно искали замену. И вышел на замену Рома Колод. Ромка крепкий парень, хороший. Но у нас также была большая разница в весе. Я э, на весах встал 79, и то я чуть-чуть поднабирал. А Рома не сделал вес. Мы договаривались, что он сделал хотя бы 81. Рома не сделал этот вес. Рома чуть-чуть превышал его. Но я уже... Не стал не спорить, ничего, Говорю, ладно, давайте уже будем драться. И мы провели с ним, в принципе, неплохой бой. Но я его проиграл досрочно, три нокдауна, и бой остановили уже буквально там за 8 секунд до конца боя. Еще плюс я подвернул ногу свою больную и думал, что с такой ногой, а, а как бы в кулачке ты не постоишь, не позакрываешься, ничего там, надо постоянно двигаться, это не бокс. Поэтому движение ног должно быть максимально и я сделал себе вывод если я не залечу ногу если я не реанимирую нормально то я в принципе уже все с боями буду заканчивать потому что я получается как груша для битья они а они а боец я прошел хорошую реабилитацию помог мне один мой хороший товарищ здесь в харькове он реабилитирует футболистов с клуба металлист вот под его контролем мы очень хорошую реабилитацию прошли и нога вообще не беспокоит меня. Сейчас до сих пор я чуть-чуть закачиваю резиной, поэтому, друзья, если у кого-то какие-то травмы, резина это очень хорошая вещь. И все, и я попросил бой весовую 75 килограмм. Мне сказали, да, хорошо, на декабрь месяц типа готовься, но мне кинули вызов, кинул вызов Буры. Это боец еще с первого сезона. И я просто не мог ему отказать, потому что он там говорит, я тебе отправлю на пенсию. И поэтому мы сделали очень хороший бой с Бурым. После чего я понимаю, что в 75 уже нормально. Надо тренироваться больше и гонять, делать вес. И выступать уже в другой весовой категории. Поэтому я выступил в 75 еще с одним бойцом, с пижоном, тоже боец первого сезона, волевой, духовитый, которого еще никто ни разу никогда не мог отправить накаут нокаут. Держит такие удары сумасшедшие. Ну и вот с ним прошел бой. В первом раунде я сразу же сломал руку со смещением. Но бой прошел все три раунда. Когда выйдет, вы увидите результат. И, я думаю, бой вам понравится. Так что, друзья, самое главное, занимайтесь спортом, не останавливайтесь. И... Ставьте цели и все у вас получится. А мы немножечко сейчас потренируемся после долгого застоя. Ну что, друзья, немножечко постреляем левой, как бы левой короны, левый боковой. Что, друзья, хочу вашему вниманию рассказать про груши. Это наше производство, изготавливаем крутые качественные груши, полностью все залы оборудованы ими, и качество очень крутое, я, друзья, вставлю ссылочку, переходите, смотрите, заказывайте, кому интересно, но я вам советую, груши просто бомба. Ну, друзья, ну чувствую, набрал веса, сейчас опять килограмм под 80 вешу, наверное. Но ничего, сейчас начнем потихонечку Бегать, прыгать, кидать, бить И опять уходить в вес В принципе, с весом у меня легко получается Гоняю нормально, без проблем В принципе, по сути, даже не одеваю сгоночные костюмы Просто правильное питание, диетка Чуть-чуть себя морально надо настроить на этот лад И все получается Тренировки, тренировки, тренировки Без физических нагрузок конечно ничего никакого толка не будет и правильное питание друзья так что занимайтесь спортом занимайтесь не ленитесь